меня часто спрашивают в жизни в интернете как достичь таких высот как стать не шоу Лекса. я был таким же как и вы простой аниме-блогер снимал видосы на протяжении четырех лет пока полностью не потерял свою популярность Лех, вставай меня преследовало неудача за неудачей но я продолжил свой путь и вот взгляните где я сейчас у меня пятьдесят тысяч прослушиваний на альбоме. Да, это успех. А если я этого достиг, то и вы тоже сможете. Алло, Такими деньгами? Поначалу у меня не было ничего. Я просто понял в один момент, что я хочу иметь много денег, телок и тачек. Ты кому звонишь, пиздюк? Я начал работать, я начал думать. За чей счет я могу стать популярным? Лямку, говорю, завяжи, ебану, в рот! Смогу ли я стать популярным за счет того, что я талантлив? Едва ли. Популярные друзья. Вот в чем секрет успеха. Ну, в общем, честно говоря, я как бы в него особо никогда не верила. Ситуация такая, он ко мне приходит год назад и такой говорит, типа, «Ебать, я вот такое придумал, у нас охуенный план, мы стали миллионерами». Ну и где, как бы, я миллионер? нет. Мой бокал полонок сок, как бы. Нет. Мой бокал полон говда. Нет, колы это нормально на самом деле. А... Надо было в ТикТок идти. Не знаю, что я выебалась. Друзья в меня поверили. И я не подвел их. Уже сейчас 50 тысяч прослушиваний на альбоме. Завтра я буду в топ-чарте. Послезавтра в голливудских фильмах. Я новый Канни Вест. Только без этой движухи с сумасшествием. Конечно, 50 тысяч это весомое число, и без помощи не обошлось. Все благодаря моим связям, которыми я успел обрасти за эти 4 года. Алло, брат! Ты что, ебнулся? Какие репосты? Я этот бред репостить не буду. Долбоёб! ты мне-то зачем звонишь? Ты сам себя репостить хочешь. Но без своей аудитории, без ни шоу лексиков, я бы не смог этого достичь. Только открывая комментарии. Я понимаю. Я все это делаю не зря. Бля, а где все комментарии-то? Со всей этой популярностью я не забываю времена, когда я был никем. Я учился в самой обычной школе. Гулял по самым обычным улицам. Да. Это были времена, когда. Я еще не достиг величия. Я как-то помню, я шел по улице. И шел дождь, и, знаете, я промок, представляете? Вот как сейчас идет дождь, только я тогда промок в как обычный человек. Просто невероятно. Я, конечно, не забываю о своих друзьях. Я постоянно с ними вижусь и даже дарю им подарки. Привет, Серёга, рад тебя видеть. Чуть тебе надо? Да в смысле? Мы ж друзья с тобой. Какие нахуй друзья? Ты два года назад меня нахуй послал. Да забей, просто вот, держи, это тебе. Выражение счастья на их лицах, просто не передать словами. Это игрушка из МакДака? Ты чё, долбоеб? Ради этого я и живу. Конечно, все друзья меня любят. Я же не шоу Лекса. Мало кто знает, но мы с ним даже не друзья. Этот пидор меня как-то взял и втянул в череду яойных фанфиков. До сих пор люди пишут о том, как мы с ним Я вообще хотел снимать клипы, в фильмах сниматься, но нет, блять, я теперь герой яойных сказок, блять, спасибо. И теперь моя репутация окончательно испорчена, ведь в интернете гуляет картинка, где мы с этим держимся за руки. Пошел бы он, Спасибо. До свидания. Фу. Знаете, это незабываемое ощущение, когда каждый знает твое имя. Отлично, Нишоу Лекса! Это... О нем кричат везде. На стрима. Ну, в качестве извинений мы принимаем хэштег Нишоу Лекса. На сцене. Даже в песне. Подпишись на Лекса! Этот выброс адреналина... Когда кто-то совершенно незнакомый произносит его. Это просто незабываемо. Да, это был долгий путь к славе. Я хочу сказать, что вы всего этого можете достичь сами. Нужно просто приложить усилия. Ваш ум, ваш талант, ваш креатив. Это все, что нужно аудитории. Не нужны деньги, рекламы, вот это вот все, что приносит подписчиков. Это не надо. Нужно просто быть собой, взгляните на меня 10 лет назад, тот я, когда я просто промок под дождем, и на меня сейчас. Да, я на наконец.